Самая центральная площадь, вот, площадь флага, так она и называется. А коммерция находится вот за этим зданием. 190 тысяч за квадратный метр. Там, где недвижка, стоит 600. Если, например, вы хотите работать в сегменте бюджетной сдачи жилья, то он вполне себе может нормально вам приносить деньги. Цена сразу окончательная, без всяких вот этих вот давайте еще дешевле. Хотите торговаться, будем стартовать. Это основная прихожая зона, то есть здесь должен разместиться диван, телек. Вот, в принципе, выводы есть. И здесь приятная девушка на ресепшен. Всем привет, с вами снова Макс Репьев и вы на канале Репи, курортная недвижимость. И сегодня мы будем плотно показывать вам коммерцию, потому что Петр нашел еще одну партию интереснейших предложений. И начнем мы наш обзор с самого центра Сочи. Ну, хотя это не самый центр Сочи, это но культурный план. центр Сочи, потому что здесь у нас находится зимний театр, отсюда уже начинаются набережные, здесь же начинаются скверы, и здесь есть вся инфраструктура, кафе, бары, рестораны, клубы и в общем, все-все-все, что нужно. Легендарный отель «Жемчужина», который почему-то до сих пор еще никак не могут отреконструировать. И он выглядит так себе. Но внутри у него наполнение, конечно же, крутое. Но мы сегодня будем с вами отсюда начинать смотреть. не отели, не зимний парк. Мы будем строить коммерцию. И коммерция первая у нас будет вообще, которая очень даже универсальная. Потому что здесь есть квартира. Точнее, она как бы коммерческое помещение, из нее можно сделать и реабилитационный центр, и клинику, и сделать несколько студий под сдачу, либо просто использовать ее самостоятельно. И самое главное, что находится она всего минуте ходьбы отсюда пешком но после этого мы посмотрим с вами еще несколько вариантов вообще по центральному сочи также интересных также очень крутых которые на самом деле выгоднее чем квартиры по цене исходя из стоимости квадратного метра исходя из стоимости общей цены площади расположения и так далее в общем не буду вас томить пойдемте смотреть нам реально минуту даже меньше идти до нашего первого помещения погнали Мы подошли к самому зданию, вот так оно выглядит, находится в таком небольшом закуточке, то есть тут основная дорога, подъезд, в общем все удобно, здание само за забором. Петь, расскажи пожалуйста, что это такое, куда мы пришли вообще и что здесь есть? Улица. Мы находимся фактически возле Зимнего театра, до него идти одну минуту пешком. Здесь же можно через переулок пройти в жемчужине. И у нас здесь коммерческое помещение 110 квадратных метров. Под любой коммерческий вид деятельности. Сейчас там апартаменты их сдают, но также есть по соседству точно такое же помещение. Его сдают под школу, то есть вы здесь замутить можете что угодно. но само помещение. И площади здесь 110 квадратных метров. Это не жилое помещение по статусу, но, как вы видите, оно изначально спланировано в квартиру, то есть в полноценные жилые зоны. И вы. Как можете видеть, здесь достаточно старенький ремонт, но при этом цена будет очень хорошая. Мы ее чуть позже объявим, но сначала мы просто посмотрим, как это все можно использовать. Во-первых, это можно использовать как коммерческое помещение, например, здесь сделать какую-нибудь даже и клинику, в принципе. Можно клинику, у нас по соседству есть коммерческое помещение, где школа, так. частная. Угу. И причем здесь, хоть и минус первый этаж, здесь много световых точек. Почти в каждой комнате есть окна. Ну вот например смотрите это как зона спальни то есть изначально ребята использовали именно эту площадь как жилую здесь окна здесь окна где мы с вами стояли тоже достаточно много окон и там одна у нас часть идет к сожалению без окон но тем не менее можно здесь тоже реализовать на самом деле очень большие просторы хоромы, не обращайте внимания на ремонт, он из 2007 вам сейчас передает привет, еще до кризиса он был сделан, то есть мы с вами рассматриваем функционал самой площади 110 квадратных метров, в принципе именно эту площадь можно использовать как какую-то коммерческую и можно вообще здесь все просто снести, переделать и сделать, например, три студии себе под аренду. Мини хостел какой-нибудь. Здесь нету несущих стен. Но что? есть колонны. Да, есть две колонны. Или три. Вот раз, два. Нет. Это тоже. А он третья, да? Спряталась. Сюда заведено 10 киловатт электричества. И стоит электрический котел. Пойдемте еще санузел вам покажу. Он здесь тоже хорошего размера. Выглядит он вот так. То есть здесь стиральная машинка. А нет, вот сушиный шкаф. Стиральная машинка. Есть душевая. И здесь спрятана вот такая вот ванная. Вот с таким вот кругом, господа. То есть, как вы понимаете, можете использовать эту площадь под сдачу. Под собственное проживание. Либо под полную переделку. Благо статусы позволяют здесь исполнить Все. Обозначь, пожалуйста, цену, и я еще раз вам напомню, что мы находимся очень близко к зимнему театру, то есть до него здесь сети минуту? Минуту вообще. Даже меньше, наверное. Мы сейчас пройдемся, до жемчужины можем прогуляться. Здесь два выхода, получается, мы идем к зимнему театру и на море, либо если в другую сторону идем, мы выходим прямо к Итак, прайс? 21 миллион рублей за то, что вы в центре, здесь приобретаете себе коммерцию 110 квадратных метров. Это очень дешево. А посчитай, пожалуйста, стоимость квадратного метра. Я думаю, что сейчас люди очень сильно удивятся. Это реально очень близко к зимнему театру, господа. Раз... 190 квадратных метров стоит. 190 тысяч за квадратный метр, господа. В самом центре инфраструктуры. Рядом с пляжами, с набережной, ресторанами. И как бы да, здесь, конечно, не открывается вид на море. Но это 190 тысяч за квадратный метр. Там, где недвижка, стоит 600. 600. И здесь все центральные коммуникации. Все здесь есть. Да, здесь старенький ремонт. Но тем не менее, господа. Ну блин, под сдачу. Ну, короче, использовать. Нет. Вообще неплохо. Это был первый объект. Мы сейчас пойдем еще покажем вам зимний театр, чтобы вы понимали, где это все находится. А потом мы двинем дальше. Для лучшего понимания, господа, вот зимний театр, а вот дом, куда мы только что с вами ходили. То есть здесь меньше 30 меньше минуты, секунд даже да. идти. А пойдемте посмотрим, где вот можно забор, дырку делать, себе собственные пропорции. Вот, собственно, этот забор через 10 метров. И вот вполне реально сделать себе здесь отдельный ход. Ну, вы просто немножечко вкладываете в свое же благоустройство, делаете небольшое такое ответвление, можете сделать его хоть из камней, хоть из чего-нибудь. И вот, пожалуйста, есть даже уже, наверное, такая часть. То есть вы вот здесь вот так чик чик чик чик чик немножечко подстригаете здесь, выкладываете аккуратно себе брусчатку, и у вас прямой выход прямо сюда на лестницу. Блин, ну пушка. Вот это стоит ну, 100 тысяч рублей максимум. Ну, как вы видите, здесь есть вот такой косяк. То есть некоторые окна смотрят именно в забор. Но забор, по сути, можно убрать, потому что часть здесь непроходная. То есть здесь можно поставить какие-нибудь столы, стулья и так далее. Но вы мне сейчас скажете, как можно поставить и куда здесь смотреть. То есть здесь же забор. Забор можно убрать. Потому что вот здесь есть лестница, которая ведет напрямую к зимнему театру. Не знаю, вот ее видно или нет. Немножечко нужно будет прибрать вот эту территорию и здесь сделать красоту. То есть вы будете уже смотреть не в забор, а будете смотреть в какую-то красивую эстетичную историю. То есть вот этой всей территории не пользуется никто. М? Хорошее же предложение, господа. Куда едем теперь? Сейчас мы едем на Учительскую улицу. Так, потом... Потом мы едем на островскую в центр смотреть помещение с парковкой. Так. Потом мы едем на Советскую. Кстати, там а, упала цена. Упала цена, прям скидка будет очень большая, мы вам расскажем попозже, когда дойдем до этого момента. И потом поедем во всем известный комплекс жилой. Раз, два, три. Все, мучим. с вами оказались сейчас немножко в другой локации микрорайона Светлана Нистой приехали на улицу Учительской. Здесь мы будем смотреть коммерцию, которая находится не на самой проездной улице, но если, например, у вас какой-нибудь диетологический центр, реабилитационный центр, медицинский центр или еще что-нибудь, то здесь вы это, в принципе, можете реализовать или еще что-нибудь. Сейчас там вообще хвост. А, даже так? Здесь, как вы видите, господа, ездит автобус, который, скорее всего, остановится сейчас прямо у нас. Нет, остановка чуть ниже, метров сто. Да, но мог бы и остановиться вот, для, для контента, чтобы люди вообще понимали, что здесь просто люкс и вообще все что угодно. Пойдем тогда смотреть, сейчас там все это и разберем. Помещение будет у нас занимать вот этот вот, нижний этаж. И сколько здесь площади? 109 квадратных метров. То есть там было 110, сейчас здесь 109. 109. И самое главное, это что вот он весь центр. То есть это жилой комплекс «Премьер», это «Флагман». Там вот где-то еще хаят даже видно В общем, ну, мы находимся очень близко Ко всей инфраструктуре Здесь кстати, еще ниже школа есть Здесь закрытая территория То есть, если вы собственник какого-то помещения в этом доме Вы бежаете сюда только по пульту И для ваших гостей, для вас тут Свободные парковочные места Ну да Пойдем, Пройдемся по территории сразу все показать. Это, господа, мангальная зона И там даже, по-моему, есть Какой-то мангальчик А нет, это просто беседка ну, на самом деле, я тебе хочу сказать, что территория очень даже приятная. То есть видно, что она обжитая, сам по себе дом уже не новый, но тем не менее в очень хорошем таком жилом состоянии. То есть парковки, как вы видите, пока что хватает на всех, и ее достаточно много. То есть если не хватит, можно углубить на машину писать. Куда вниз, по лестнице, вы выходите на остановку, она через 50 метров. И до низа Светланы две остановки на автобусе, если вы на машине, это не больше двух минут. Вот хостел. Здесь четыре комнаты, несколько санузлов, и на самом деле все уютно и хорошо. Можно здесь, конечно, переделать ремонт, можно, в принципе использовать это все вот такой вот составляющей, как это есть сейчас. Здесь, как вы заходите, встречается такая небольшая зона ожидания, но нет ресепшена. В принципе, его можно, конечно, сделать, но это как бы и хостел на 4 всего лишь комнаты. Рассказывай, что здесь вообще есть? Здесь есть газ, двухкомнатный газовый котел стоит, 4 комнаты, три санузла, одна комната со своим санузлом. Ну, это как самая лучшая комната, наверное, считается. Люкс. Да, люкс. И э, общая кухня. Пойдем просто быстренько пройдемся, посмотрим. А, господа, здесь вот разделенные санузлы вот так выглядят на сегодняшний день. Здесь еще одна комната, но ну, мы ее вставим, там посмотрите, что здесь такое. Еще один санузел, У меня их много. А, здесь небольшая зона выделена под кухню. Выглядит она вот так, то есть обеденная какая-то часть. Плиточка стоит, но, ну, кстати, здесь же есть газ. Да, здесь стоит. А вот. почему плитка электрическая тогда? Вот это так вышло, да? Это так вышло. Ну, <laughs> но вот. при этом вот он газовый котел. То есть, ну, в теории можно было бы, конечно, как-то попробовать провести, но там, по-моему, есть нормативы по длине шланга. Чтобы сделать газовую плиту. Короче, можно это все перестроить. И здесь идут вот такого размера комнаты. То есть одна комната вот такая. Все они обставлены Есть какая-то дополнительная раскладывающаяся это раскладывается или нет? Для это просто какой-то кушетка кровати, да? Ну так как диван-кровать. Двуспалочка. Гардеробки вот такого размера. Прикроватные тумбочки. Здесь у нас точно такая же история. Вуз-палочка, но здесь, кстати, не раскладывается Вид открывается у нас Ну, не на море, конечно Но, тем не менее, он есть Но это и коммерческие помещения, то есть это не Квартиры, господа И вот еще одна такая хорошая спальня Приятная, аккуратная Опять же, то есть, если, например, вы хотите здесь сделать там квартиру или для отдыха, или под, оставить также хостел, здесь на самом деле не очень много, что нужно переделать. Немножечко там под себя, по свой вкус сделать декор, и все будет вам счастье. Сколько стоит на сегодняшний день? Стоит всего лишь 17 миллионов рублей. 17 миллионов, 17 рублей. миллионов рублей. 109 квадратных метров. Да. А по назначению не жилое, это нежилое, жилое коммерческое, коммерческое помещение. Да. Но вы только вдумайтесь, то есть у вас огороженная территория, собственная парковка, светла низ, рядом вся инфраструктура, откуда мы с вами начали, бары, рестораны, ниже, кстати, школа еще есть, я уже говорил про это, садики, и это не такая прям проездная часть, то есть, в принципе, вы можете использовать это все как коммерцию, сдавать, еще что-нибудь делать, либо использовать под себя, наслаждаться жизнью, на юге но ну, 109 квадратных метров если например использовать для себя то вы конечно должны быть не притязательны к видам потому что здесь они ну в низкий этаж упираются тут, тут еще машины могут у вас прям под окнами вставать но тем не менее если например вы хотите работать в сегменте бюджетной сдачи жилья то он вполне себе может ну, нормально вам приносить В последний раз у меня сюда приходил представитель инвитра. хотел приобрести это помещение на самом деле помещение многофункциональное здесь в нет. то есть его реально можно использовать либо под хостел, под медицинскую, под стоматологию, под какой-нибудь развивающий центр, под все что угодно это можно сделать. То есть оно многоцелевое, просто сейчас в нем представлен хост. Вы можете здесь сделать все, что угодно. И Это не цоколь, это полноценный первый этаж с отдельным своим входом и в каждой комнате по несколько световых точек, что немаловажно. Помещение хорошее, господа, также на сайте оно у нас есть, и вы можете посмотреть, знакомиться. И если оно вас интересует, вы, пожалуйста, можете обратиться к Петру, его контакты тоже есть, позвоните и... Вы уже посмотрите это все в Но на этом наш обзор сегодня не заканчивается, и мы двигаемся еще. Мы сейчас с вами покидаем микрорайон Светлана, отправляемся в центр Сочи и будем смотреть коммерцию там. Ну, как вы знаете, Светлана это более такой зеленый и санаторно-курортный один из самых дорогих районов Сочи. Центр находится с ним по соседству. И многие даже не знают, где у них проходит реальная граница, Светлана и Центр. То есть они плавно перетекают друг друга. и сейчас мы с вами посмотрим коммерцию уже в историческом центре города. Причем там будет коммерция, которая уже была на этом канале, и тогда она стоила дороже. Но, как вы знаете, репей борется с ценой, но в данном случае боролся Петр. И, в общем, доборолся, что снизили цену на семерик. То есть стоила раньше 37, по-моему. Сейчас реально забрать за 3. 37 30, господа то есть реально очень крутое помещение с новым ремонтом в отдельно стоящем здании с отдельной парковкой совсем всем всем и в историческом центре города то есть я сейчас еще раз вам его покажу там реально очень много плюшек очень много всего интересного и Опять же, оно будет многофункциональное, то есть под любые задачи, цели вы его сможете эксплуатировать. А вот, господа, и центр города. Мы сейчас едем на улицу Советская. Здесь у нас вокзал, вон там вот еще виднеется парк Горько, вот это вот зеленое здание. Здесь небольшая привокзальная площадь, Макдональдс, вот этот Сум. И здесь у нас находится улица Новогинская, пешеходная, с огромным трафиком. То есть, наверное, самая туристическая улица в Сочи, это как Арбат в Москве, пешеходная, с обилием ресторанов, кафе, баров, всего чего угодно. И очень комфортно там можно прогуливаться, если вы, например, с детьми или еще как-нибудь. Вот здесь мы будем смотреть с вами коммерческое помещение на второй линии, но с прямым выходом на Новогинск. Улица Советская. Выглядит вот так. и Здесь огромнейшие проблемы с парковкой. Но конкретного помещения, куда мы идем, этих проблем не будет, потому что у них собственный двор, там все, в общем, огорожено, цепочечка такая, она опускается по пультику. Все просто пушка. А так, ребята, как вы видите, стоят в два рядочка. И если вы сюда сунетесь, то выезжать будет крайне сложно потом. Ну, вот это вот так выглядит. Почему так происходит? Потому что огромное количество людей сюда едет за какими-то делами. Поесть, сделать какие-то там офисные делишки свои, в ресторанчик сходить там. Ну, короче, в общем, здесь огромная наполненность всего и вся. А мы с вами идем... Вот сюда. соседству у нас здесь нотариус, с другой стороны у нас адвокат. А у нас же здесь еще есть собственное парковочное место, прям да. под навесом еще даже. Помимо того, что вы сюда заезжаете на придомовую часть, и у вас парковка фактически всегда есть, у вас есть еще личное парковочное место. Это здорово. Да, мы потом с вами чуть позже вот так вот обойдем здание, выйдем на улицу Новогинска, вы это все посмотрите. А пока помещение. Помещение, в принципе, уже видели на этом канале, и это помещение сделано под стоматологию. Сколько здесь квадратных метров? Петер? Здесь 90 квадратных метров, одна комната 28 квадратных метров. Вот это вот. В каждой комнате есть мокрая точка, вторая комната... 15,4 квадратных метра и две маленькие комнатки по 8-7 квадратных метров. Здесь огромный плюс, товарищи, что здесь абсолютно новый ремонт. Здесь ребята сделали помещение по стоматологию, но она сюда так и не заехала. Просто вы понимаете, поменялись планы, сейчас цена до Нового года – составляет 30 миллионов рублей и для тех, кстати, кто хочет поторговаться мы будем с вами начинать торги с 32 чтобы прийти к 30, просто цена сразу окончательная, без всяких вот этих вот давайте еще дешевле Хотите торговаться, будем стартовать с 32. Цена сразу срочная, окончательная 30. Все, не обсуждается сразу же. Вот, и здесь действительно приятно, во-первых, что мы находимся прям вообще в самом центре города. Если вы хотите использовать это под какую-то другую коммерцию другого формата, то ее безусловно нужно будет переделать. Ну, на самом деле, я бы вот честно клинику здесь бы и оставил просто здесь все есть все готово то есть все сделано по снипам выводы вот воды под стоматологии здесь должно было быть два кресла раз два еще какой-то кран здесь то есть все стерильное есть еще кабинет рентгена сейчас мы с санузлами разберемся кабинет рентгена сразу оборудован вот такой вот защитной дверью и здесь также есть мокрая точка и здесь есть вывод у нас вода, похоже, да, перекрыта просто, еле как-то вот так пишут. Это комната персонала. То есть здесь, возможно, какой-нибудь обед приготовить, переодеться, еще что-нибудь. То есть вот так вот это все выглядит. Здесь, кстати, с обратной стороны место под парковку директора всего. Оттуда все съезжается, собственное парковочное место, ну и плюс место для ваших посетителей, которые находятся там, ну, на самом въезде. Есть еще кабинет под детский какие-то вот принадлежности то есть здесь должно было быть отдельно стоящее кресло совсем всем всем везде да вы заметили есть мокрые точки переодевалочки все все все здесь у нас санузел вот такого формата здесь у нас санузел с душевой кабиной я правда не знаю зачем в клинике но хотя может там на будущее рентген же делают тебя такой жидкостью натирают всегда. И что? не, не, не рентгена, когда... КГ так делали. да. Да, этим, я понял. Вот, но вот, ну, может быть запасным, я правда не знаю. Может быть, если вы там владеете стоматологией, пожалуйста, напишите, зачем здесь нужна душевая, но она здесь есть. Вот, и есть еще вот такой третий санузел. Вот так это выглядит. Это основная прихожая зона, то есть здесь должен разместиться диван, телек. Ну, вот, все в принципе, выводы есть. И здесь приятная девушка на ресепшене. А это у нас помещение котельные то есть здесь есть газ, Разводка, обслуживание, никому не мешаете. Если вдруг даже что-то там поломалось, пришли там на профилактику, то клиенты вообще даже никак не будут пересекаться с обслуживающим персоналом. На сегодняшний день сколько стоит? Реально можно объект этот забрать за 30 миллионов. Стартовали мы с 37, как вам уже известно. 7 миллионов, господа, как бы скидка, но до нового года. Да, потому что есть необходимость переложения денег в другой проект. После Нового года так вот, цена будет снова 37 и вы просто не успеете, так что поспешите. Да, если у вас есть действительно такое желание, короче, это реально самый центр города, все здесь есть, все работает и все новое, заходите, просто пользуйтесь и вот вам 7 миллионов скидки. Я предлагаю теперь дойти в центр, показать вообще, где мы находимся. Ну да. И вот она, пешеходная улица Новогинская. Как видите, здесь даже вне сезон. Огромное количество людей, которые прогуливаются, но и сама по себе улица очень приятная. То есть здесь, например, по коммерческому наполнению есть очень хороший ресторан Коркс. Он винный, там хорошая кухня, есть еще какая-то азиатская кухня. Я на самом деле был только в Корксе здесь, и здесь еще есть такое, как типа Red Buffet, а вот оно находится. Много, на самом деле, разной наполненности здесь. Здесь же, кстати, еще находится администрация города, еще дальше какая-то там вообще. Ну, здесь, вот на этой части, ставят елку, чтобы знали на Новый год. То есть елку на Новый год всегда ставят на самой центральной площадь. Самая центральная площадь, вот, площадь флага, так она и называется. А коммерция находится вот за этим зданием. То есть, ну, как вы понимаете, цена очень хорошая, и плюс еще ее подснизили, поэтому, ну, наверное, надо брать, да? Эта скидка действует только до Нового года. Но это на самом деле да. недолго. Но если у ребят есть сейчас желание что-то хорошее себе прикупить. Да. Ну, и то вот то есть, сейчас просто есть необходимость переложить эти деньги. И до Нового года готовы вот такой вот скидку 25% фактически сделать. Но после Нового года как бы они опять поставят 37% и спешки никакой не будет. То есть, а вы там уже дальше сами решайте, что вам делать с этой информацией. Восприняйте это, куда меня опять торопят. Либо все-таки предложение действительно интересное. сейчас с вами отправляемся с улицы советской именно с этой улицы с адским транспортным коллапсом но это как бы и плюс и минус и надеюсь что нашу машину не забрали мы ее поставили во второй рядочек то есть вот в принципе это так все выглядит я как-то один раз сюда сунулся на своей тачке конечно и просто припух потому что развернуться здесь было прям крайне сложно но тем не менее возможно парковка выглядит как-то вот так но я вам показал, что есть собственное парковочное место здесь, и есть еще придомовая территория, на которую также можно спокойно заехать, будет у вас пультик отдельный, в общем будете наслаждаться. Блин, почему я как только включаю камеру начинает это а звонить? Едем, господа, смотреть следующий коммерцию. Мы с вами очутились уже в заречном микрорайоне, и здесь у нас тоже будет коммерция. Мы, к сожалению, не сможем в нее зайти, просто покажем расположение. Здесь, вот у ребят, есть теннисный корт по соседству. И э, одной из, наверное, примечательных особенностей что рядом набережная, рядом огромное количество инфраструктуры. Через реку, вот здесь река находится центр Сочи. Все в общем-то пешей доступности. Дабы не смущать людей, господа, мы не будем сейчас заходить внутрь помещения, но вот находится, оно на первом этаже, вот здесь, вот в принципе улица Чайковского, там идет съезд с улицы Виноградной, здесь, короче, огромное количество магазинчиков и всего всего. То есть на сегодняшний день сколько здесь площади? Это там 90 квадратных метров за 17 миллионов рублей. Точно в таких же домах по соседству такие помещения с такой же площадью стартуют от 20 миллионов. Здесь 17. Здесь 17. Это прям ниже рынка. Лепей белый дом. <смех> да, так что, господа, если интересно, вы обращайтесь, фоточки его увидели, как это все выглядит внутри. Можно, конечно, это все посмотреть вживую, но дабы не смещать людей, показ нужно будет согласовывать чуть заранее. Поэтому, в принципе, у нас огромное количество коммерции, вы сейчас видите это все не в полном размере. Заходите на сайт, смотрите, там больше этого всего есть. Мы вам показываем просто вот какие-то интересные вариантики, которые там дешевле по цене, в хорошем расположении. Но в основном сейчас именно в этом видео мы делаем упор на цену. Поэтому, смотрите, предложения реально хорошие. Можете промониторить весь рынок, вы поймете, что они хорошие. Едем дальше, да? Едем. Значит, господа, мы с вами оказались в жилом комплексе раз-два-три. Но коммерцию мы посмотрим чуть позже. Вы знаете, что здесь есть блинная, которую я посещаю всегда, когда здесь нахожусь. Так что мы сначала в блинную, а потом пойдем уже из коммерции разбираться. Блинчики здесь просто отменные. Сейчас мы их закажем, потом покажем коммерцию, потом вернемся и съедим. Их. Вот, значит, это помещение. У него есть вход как с обратной стороны, так и снаружи. То есть вы можете купить его целиком, поставить тут дверь, либо использовать как склад, либо еще как что-нибудь. И сделать здесь точно такую же какую-то концепцию, там кофейни, не кофейни, еще что-нибудь. Сколько здесь площади? 72 квадратных метра. То есть все по сути одинаково. Давайте я просто покажу. Вот одно помещение и вот точно такое же второе помещение. 72 квадратных метров Все коммуникации центральные Я вижу, что уже висит кондиционер Есть электрощиток Есть второй кондиционер Еще какая-то эта штука Система вентиляции, система пожаротушения, пожарооповещения, все вот эти вот нормы по поводу выходов, входов, вот, ну, всего, короче. Вся пожарная безопасность здесь соблюдена, вид у нее открывается на детскую площадку, на все-все-все. Сдается это помещение от 2000 за квадратный метр, вы его можете как приобрести за 16,5 миллионов, так и взять в аренду. Можете взять половину, можете взять целиком все 72 квадрата. А, его, то есть, можно и сейчас издать? Его можно взять в аренду, точнее, взять в аренду либо купить. Да, либо угу. купить. А, реальная окупаемость всего объекта будет около 9 лет. Да, мы, кстати, господа, вам не рисуем какие-то здесь вот эти заоблачные цифры, как лишь бы заманить клиента, здесь можно купить это все за 4 года и так далее. То есть, реальная окупаемость с учетом налогов, коммунальных платежей, какого-то мелкого ремонта и еще чего-нибудь но хотя в коммерции как бы ремонт делают сами, кто ее снимает в основном, поэтому здесь это все сильно проще, 9 лет. Может быть получится и меньше, в зависимости все от того, как будет чувствовать себя рынок, куда он будет расти, там, как, как будет расти аренда и так далее. Но на сегодняшний день цена именно 2000 за квадратный метр в аренду вполне себе ничего, 16 миллионов стоит, 72 квадратных, 16 72 квадратных метра здесь вы приобретаете, ну и... Как вы видите, здесь вся коммерция вообще занята. То есть все здесь пользуется спросом. Ни одного нет какого-то прогалочного местечка, которое просто пустовало бы. Везде что-то делают. В общем, обед господа готов. Глинтвейн просто потрясающий. На самом деле, я как-то сюда приходил просто с клиентом, и он взял этот Глинтвейн попробовать. Я как бы всегда просто по кофе специализировался, а он такой говорит, Глинтвейн, да, блин, я у него какого-то В итоге вот я теперь тоже его попиваю. Петя тоже он попивает и ест, но блинчики у ребят очень крутые. Я не буду вам показывать, как мы это все сейчас будем употреблять. Вы посмотрели коммерцию, посмотрели некоторые лайфхаки, какие вообще есть, какие случаются. Вам всем хорошего настроения. Ссылочки, как обычно, указаны внизу, в описании к этому видосу. Удачи, всех благ.